Дорогие мои коллеги читатели, добрый день! Сегодня хочу продемонстрировать вам лапароскопическое оперативное вмешательство, которое я выполнил молодой пациентке. Мы видим довольно обширный воспалительный процесс в области малого таза, спаяна прямая кишка, подпаяны трубы между собой, запаяны яичники, причем вот сейчас мы это видим маточная труба с правой стороны, вот, с левой стороны все запаяны, все это на фоне острова такого подострого хронического процесса воспалительного в маточных трубах. А наша цель оперативного вмешательства – выделить эти трубы, отционировать их, рассечь все спайки, потому что у пациентки главная проблема – это бесплодие. Я начинаю аккуратненько, тупым путем, где это возможно, выделять инфильтрат, вы видите, сейчас отделил немножко кишку прямую от задней стенки матки. Вот. И в настоящее время сейчас приступим к выделению правой маточной трубы. Монополярным электродом острым путем аккуратненько рассекаем спайки. Вы видите, мы выделяем ампулярный отдел маточной трубы. Вот у нас вскрывается... Ампулярный как раз отдел, фибриальный отдел трубы. И с трубы, мы видим, начинает поступать гной в брюшную полость. То есть, вот это хроническое воспаление, которое поддерживало, так сказать, вот этот весь спаечный процесс. Обязательно промываем всю эту зону. Видите, фибрии, они, слава богу, розового цвета. То есть, это говорит о том, что они жизнеспособны. И вот сейчас я выделю, так сказать, яичниковую ямку. Аккуратненько, тупым путем аккуратно выделяем придатки правой из паечного процесса, постоянно санируя и промывая область малого таза, уменьшая тем самым микробное число. Я начинаю аккуратно выделять трубу маточную с левой стороны, видите, острым путем, монополярным электродом по миллиметру, понемножечку выделяем яичник левый. Отделяя его от брыжейки сигмовидной кишки, все воспалено, мы видим наложение фибрина. Вот, но не отсонируя, не удаляя гной из труб, вот, мы тем самым не вылечим этот процесс. Смотрите, как аккуратно-аккуратно происходит выделение. Вот, и сейчас у нас труба освободится. Смотрите, мне постепенно удается. Освободить левую маточную трубу, это инфильтрированный яичник, вот это левая маточная труба, ее фембриальный отдел освобождается. Вот. И чтобы освободить гной из трубы, вот я сейчас введу э, диссектор, это специальный инструмент, фембриальный конец, вот, и мы тоже получим выделение гной из левой маточной трубы. Это надо делать всегда, то есть делать ревизию обязательно просвета, так как нередко мы останавливаемся. Вот на этом этапе нам кажется, что мы все сделали, но на самом деле в просвете трубы может быть выраженное воспаление, даже накапливаться гной, как было в этом случае. да, И мы видим, что определенные манипуляции, которые направлены на дренирование, так сказать, они дадут свой Хороший, позитивный эффект. Вот мы видим, что после разведения фибриального конца трубы диссектором, вот из ее просвета стал выделяться тоже желтый гной. В такой ситуации обязательно надо брать на посеев материал, чтобы посмотреть чувствительность к антибиотике и ту которая находится в просвете трубы, для более эффективного лечения этого воспалительного процесса. Так проводится забор материала. То есть вводится стерильная салфеточка. Захватывается этот гной и погружается в специальную пробирку. Причем я его кладу в стерильный контейнер, этот шарик, чтобы он не общался. С брюшной стенкой, не с кожей, то есть флора была только та, которая находится в трубе. Затем я провожу промывание маточной трубы. Для этого ее канилирую специальным устройством, такой тоненькой трубочкой, и промываю раствором диоксидина. Видите, до чистой воды. Сказать, хорошо, хорошо их. Промыть необходимо, то есть это уменьшит воспалительные проявления и улучшит результаты лечения, чтобы трубы не запарились у нас вновь. Вначале промываем левую трубу и потом то же самое будем сделать с другой стороны справа. Также раствором диоксидина промываем правую трубу. После этого санируем весь малый таз, применяя Достаточно большое количество чистого физраствора, стерильного антисептика. Вот. И по окончании оперативного вмешательства также вводим раствор диоксидина в область малого таза для снижения воспалительных проявлений. Оперативное вмешательство мы на этом закончили. Рассекли спайки, промыли область малого таза, вскрыли гнойные процессы в маточных трубах. Промыли маточные трубы, вот, и на этом оперативное вмешательство закончили. Вот такие воспалительные изменения приводят к выраженному а, спаечному процессу и к бесплодию в дальнейшем.